Всем здорово! С вами Сослори добро пожаловать на мое новое видео сегодня. Я вам покажу мою деревню, которую я строю, чтобы играть со своими друзьями, которые будут в скинах из Наруто. Те, кто не любят Наруто, но это лишь только ваш ваш этот интерес любить его или нет но я его обожаю этот, мульт... этот мультсериал аниме ну как там его его называют по разному прочим начнем пожалуй с вот это вот, с этой вышки это обычная вышка там где будет сидеть какой-то мой друг здесь он сам устроится что хочет то и поставит здесь он просто будет стоять наблюдать и смотреть, чтобы никто не залез в мой дом. Так вот. Дальше идет как вы уже поняли, мой дом. Вот он. Входим, и тут у нас вот такой вот чарование книжка. Камнерез. Починка и снятие чар. Ну, короче, штука, которая убирает чары с меча ну, или других вот этих вот вещей. Два, такая уже, как и сказал, 6 сундуков, Два э, улучшения свержения. Ну, короче, те, которые. Стол, который делает из алмазных вещей в ноздрит. Коптильня, плавильная музыкальная. Как Проигрыватель, короче говоря, и наковальня. Поднимаемся на второй этаж. Двухспальная кровать, два Андерсон-Дука, снова два проигрывателя, одна наковальня, Все то же самое, что и внизу, здесь и вот здесь, и вот тут. Все то же самое. А, ну, в принципе, все. На этом курсор мы... Фу, блин. Так. А, окей. А, дальше это у нас нежилые, нежилой дом. Тут у нас вот так вот все стабильно, уютненько, компактненько. И тут у нас лежит диск, который я обожаю. Походу его все любят те, кто играет на версии 1.16. и хватит у нас тут таких домов э, 7 и в каждых из них по пластинке все то же самое дальше у нас идет магазин блоков тут короче минуту момент прошел а, точнее минута ну и вот короче дальше у нас тут идет магазин блоков тут у нас только обтесанные дубовые игру Поднимаемся наверх. У нас тут кирпич, замшелый кирпич, э, пурпурный пурпур, колонка, колонка, найс nice вообще. Э, пурпурная кол колонна, кирпич и это гладкий камень. Дальше у нас тут все виды досок. Эндерняк, and, and, эндерняковый кирпич. Э, Морской фонарь и костный блок. Вот, костный блок. У нас пока тут еще ничего практически новенького не добавили, но скоро это добавят. Я здесь играю со своей командой, которая мне по по по помогает строить это все. Дальше у нас тут небольшой киоск, магазин продуктов. Тут у нас вот продукты, ну и также немного мяса. Ну, тут у нас опять этот дом. Ну, и, конечно же, колодец, который работает от вот этих вот редстоуновых блоках. У нас тут э, ночь наступает, а точнее дождь. Э, я не неуклюжий в командах, как видно. Готово. Ну, вот так вот выглядит пока что минимум нашей деревни. Здесь эта стена скоро будет застроена вот где вот. Вот таким блоком, вот таким и вот таким вот. Тут мы дальше выходим из нашей деревни, так сказать. Также для, в нашей деревне существует, существует тюрьма для тех, кто плохо сюда ведет, Те, кто забегает в дома и играет их. Те, кто это делают, мне пишут в личку в Дискорде. И э, я просто ищу этого человека вот так вот, просто отбираю у него опку, телепортирую его сюда, с ним разговариваю в Дискорде и просто беру с собой два охранника и просто мы его ведем вот по вот этому мостику. Почему он такой длинный? Потому что чтобы преступник, как мы его называем, в последний раз наслаждался природой. Которую он больше не увидит. Ну вот, он идет, идет, вот здесь идет, идет. Тут у нас ступенька. И не, не волнует, что если он, например, вот здесь вот спустится, и вот просто прыгнет вот сюда и начнет бежать. Так нет, ему потом просто отсюда не выбраться. Он не сможет ломать блоки, так что, ну как бы, он просто спустится, пойдет вниз, пойдет, пойдет, пойдет. Ну и вот его здесь встретит вот такая его комната. С рыбой, с рыбкой. А, она диспавнилась. Ладно, окей, хорошо. Значит, просто аквариум пустой. Надо будет как-то рыбу назвать. Так, ну тут его кирка. Тут... Это кирка, чтобы он отматывал срок. И также его еда. Ну и вот. Также, для... ну вы по названию ролика уже поняли. Я рассказываю вам о своей деревне, которая еще пока что не достроена. Господи, ну просил же их не баловаться. Ну. Ладно, позже уберу. Что позже? У меня есть сила. Сила, которая обладает практически не. Обладаю только я, но ну, еще несколько миллионов людей. Раз. Два. Господи, ладно. Продолжаем, продолжаем, продолжаем, продолжаем страдать фигней. Так. Да моё Извиняюсь, что промолчал. Также я извиняюсь за то, что я такой вот человек... Короче, короче, я рукожоп... ...забываю... ...просто физически... ...сказать кое-что. Так. Ладно, окей. Скажу им, чтобы они что-то сделали с вот этим, вот. Может, логово какое-нибудь сделать. Так, ладно. Отвлеклись мы. А, что, что, что? Так, ребят. Это снято, когда уже закончился этот ролик, но я решила это все-таки вставить. Хотел сказать, ну, хотел извиниться за то, что ролики выходят так редко, и даже монтаж подводит, и все остальное подводит вообще, в принципе. Ну вот, и я хотел сказать, что не судите меня строго, я все-таки начинающий блогер, ну и мне будет приятно, если вы нажмите на красную кнопку подписаться, ну и на лайк, не забудьте. Ну а также на колокольчик не забудьте, чтобы понимать, когда выйдет мой новый ролик. Потому что если вот вы не будете нажимать на... на подписку, то у меня канал не будет расти и качество роликов останется точно такое же. Вот именно поэтому я и вас, постав... и вот вас именно поэтому блогеры и просят, чтобы вы подписались, Ш что ваша подписка это решает все, чтобы ну, контент шел выше и выше, чтобы и ролики становились лучше. Ну и вот, я вас просто прошу нажать на красную кнопку подписаться. И все, больше ничего не надо. Ну, ладно, продолжаем смотреть этот видеоролик. Так. Ну, короче, ничего, ничего, ничего у нас нет интересного. Просто деревня растет, растет, но и выйс, выйс, все выше дальше. Возможно, я даже сниму ролик, как мы тут со своей моей бандой строим дома так что ну даже я вообще даже представляю что они походу будут еще материться там ну придется запикивать мне это все Господи хотя не просто попрошу чтобы мне труднее не было сделать все-таки блин я начинающий блогер начинающий блогер это идея кстати ну ладно так, ребята, давайте, давайте. Так, если с... стоп. Так, так. Они.. Там вот этот фонарь меня смущает. А что ты тут забыл, враг? Вась! Эти, кто ты там, а? Так ну что ж, почти, почти, скоро придет момент. И я тебя зажарю. Как же ты меня бесишь, дурацкий манекен. Как и твоих братьев. Друзей я распилил на части. Этот уже практически прогнил. Ну да ладно. Так да. Васю Петю или кого-то там мы уже убрали, убрали, убрали. Ну, в принципе. В принципе, я могу заканчивать этот видео. Ну что ж, ребят, с вами был Сосори, Не забывайте подписываться на мой канал, поставить лайк, и не забывайте про уведомления. И всем желаю удачи, всем пока-пока!